что медитацию лучше всего делать перед сном. Также она может вам помогать, если вы плохо засыпаете. Сделайте спокойный глубокий вдох и выдох. И очень спокойно, медленно найдите удобное положение для тела. Это может быть как закрытая, так и открытая поза. Важно, чтобы вам было уютно, хорошо и спокойно. Сделайте спокойные, глубокие, размеренные. Три выдоха, чередуя их со вдохом. Настраивайте свое дыхание как во сне. Важно, чтобы ваша голова и шея не напрягались, а были расслаблены. Также все отделы позвоночника тоже желательно, чтобы были без напряжения. Если позвоночник будет прямой, очень хорошо. Если вы приняли позу ребенка, важно, чтобы вы себя уютно чувствовали. Прямо сейчас продолжая свободно, легко и спокойно дышать. Посмотрите, насколько уютно и расслаблено ваше тело. И позвольте себе расслабиться еще больше. Если что-то сейчас не расслабляется, и вы заметили это место или эту часть вашего тела, просто простите себя за это. И скажите себе, что сейчас это возможно так, я принимаю это. И следуйте дальше. Ваше дыхание спокойное и ровное. Для большего расслабления можно в руках держать какие-то мягкие шарики, подушечки или просто взять в ладошке одеяло. Делайте еще три глубоких вдоха и выдоха последовательно. Выдох следует за вдохом, а вдох следует за выдохом. И позвольте себе сейчас медитацию в свое детство. В тот момент, где вы ложились спать в свою кроватку, такой, какой вы ее помните. Может быть, совсем маленький вы в этом возрасте, ваша кроватка с высокими краями. Или вы уже постарше. Прямо сейчас представьте себя маленького. Погрузитесь в то время, в то место, когда вы маленькие, ложитесь и засыпаете. Никого рядом нет, ваши взрослые, близкие уже пожелали вам добрых снов. И вы остались один в своей комнате, в своей кроватке. Может быть, в этой комнате с вами спит еще кто-то или готовится ко сну. Но он сейчас не заботится о вас, и вы совсем один. Маленький ребенок лежит в своей кроватке, обнимает свою любимую игрушку, которую вы помните, может быть, которая у вас даже еще сохранилась, или своего питомца, какого-то котенка или собачку. Глазки закрыты, а вы лежите лицом и представьте сейчас что вы сейчас взрослый оказываетесь в этой комнате вас никто не видит вы такой полупрозрачный такой какой сейчас и вы приближаетесь к своей детской кроватке видите себя спящим и очень-очень нежно желаете себе спокойной ночи. Берете за маленькую ручку, как бы обнимая, сзади оберегая, чтобы никто не подошел со стороны спины. И вы маленький сжимаете свою руку или один пальчик, Глазки у вас уже закрыты, реснички длинные, ваш маленький носик сопит, пухлые губки полуоткрыты. Вы спокойно дышите и вы гладите себя маленького по волосам, они очень нежные. Такие шелковистые. И говорите о себе маленькому. Ты в полной безопасности. Я о тебе позабочусь. Ты можешь спать спокойно. И пусть тебе снятся любые сны. Даже если будет страшно, я всегда рядом. Пусть в твоих снах будут веселые и яркие приключения, волшебные страны, победы и поражения, новый опыт, много игрушек и каких-то вкусняшек, друзья, пиры, любовь, игры, все, что ты захочешь. И я всегда буду рядом охранять твой сон. И вы продолжаете держать одной рукой за ручку себя маленького, себя маленького, а другой рукой гладить себя маленького по голове. Нежно-нежно гладить. И делайте спокойный, глубокий вдох и выдох. Три вдоха и три выдоха последовательно. И вы расслабляете, сидя рядом со своей детской кроваткой, поглаживая себя маленького и убаюкивая. И вспоминаете какую-то мелодию колыбельную любой, которая придет вам сейчас. И неважно помните его слова или нет. И вы начинаете ее набивать со словами, а может быть без слов. Просто набивать и создавать такое прекрасное. Нежное, безопасное пространство. Вокруг колыбельки, кроватки, в которой вы спите, вы маленькие. И вы видите, как очень красивый свет как бы окутывает эту кроватку. И звуки вашей колыбельной создают все больше и больше этого света любви. Возможно, этот цвет белоснежный, а может быть розовый. Вы спокойно наблюдаете и расслабляетесь в этом процессе. Это может быть колыбельная, которая вам пел какой-то ваш близкий, значимый взрослый, мама, папа, дедушка, бабушка или кто-то еще. А может быть это та колыбельная, которую выпили уже своему ребенку. Может быть одни слова, одна колыбельная сменяет другую. Вы продолжаете пить свою колыбельную. И для вас маленького это самый приятный голос. Даже если вы, может быть, не попадаете в какие-то тональности или путаете слова. Вы можете придумывать свои добрые слова для себя маленького. И все больше и больше вы усиливаете свет безопасного пространства для себя в своей маленькой кроватке. Посторонние звуки, люди, события все это совсем не влияет и не может разбудить сейчас вас маленького, потому что вы находитесь под защитой, под защитой волшебного света, любви и безопасности. И когда вы будете уверены, что оставляете себя маленького глубоким, спокойным в глубоком, спокойном сне счастливого маленького ребенка, который спит. И его кроватка полностью, и пространство вокруг окутано вашим светом, любви, который защищает вас спящим. Вы очень спокойно и уверенно начинаете удаляться как ангел как будто у вас появились крылышки вы целуете себя маленького и поднимаетесь на своих крылышках и улетаете вы также можете Подушкой, оставить что-то приятное для себя маленького то, что вам хочется подарить может быть, это будет какая-то конфетка которую вы любили в детстве может быть, таких сейчас уже и нет но в этой медитации у вас есть она или какая-то небольшая игрушка или просто записка я всегда рядом я люблю тебя. И вы в своем прозрачном теле с крылышками поднимаетесь, летите и возвращаетесь в свое тело, в свою комнату. И можете очень спокойно сейчас продолжать спать. делая три глубоких вдоха и выдоха последовательно. Вы можете выйти из медитации и спокойно уйти в ваш прекрасный сон. Желаю вам приятных сновидений. С любовью, Юлия Сагайтис.